А это Умань! Как вы знаете, город Умань связан с именем одного очень известного еврейского цадика. На Русский язык переводится «праведника». И, как вы догадались, вот вы правильно-правильно сказали – это Рабин Нахман из Братслава. Здесь он жил последние месяцы своей жизни, и здесь он похоронен. Но в сегодняшнем выпуске я расскажу вам не просто об одном равине, я расскажу вам о жизни двух раввинов. Что же такое этот раби Нахман? Чему он учил? Что же такого необыкновенного сделал? И почему многие религиозные евреи до сих пор помнят о нем? Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Раби Нахман родился в конце 18-го столетия, в 1772 году, а умер Через 38 лет, в 1810 году, Нахман происходил из семьи известного Равина. Звали его прадеда Бешт Баал Шемтов, человек, обладающий добрым именем, или в более широком трактовании человек, обладающий добрым именем и знающий тайное имя Бога. Важно отметить, что Раби Нахман считал себя продолжателем дела своего прадеда Баал Шимтова. как и его прадед Нахман верил, что он послан в этот мир для того, чтобы восстановить еврейскую общину и принести ей обновление. Если говорить о характере раби Нахмана, то, как отмечали его современники, характер у Равина был непростой. Несмотря на то, что Рав обладал весьма искусными ораторскими качествами, временами он был вспыльчив и напорист. Тем не менее, люди собирались, чтобы услышать мудрости от Рава. То, что Раби Нахман был весьма талантливым человеком, говорят еще следующие моменты из его жизни. Например, еще до своего 20-летия он написал книгу, которая называется «Книга нравственных качеств». На иврите ее название звучит как «Сефер идот». В течение всей своей жизни он продолжал писать эту книгу, редактируя и корректируя некоторые заметки. В тех местечках, где жил и учил Рабин Ахман, люди с почтением и уважением обращались к нему «Наш Адмор». В переводе на русский это означает «Наш господин», «Наш учитель» и «Наш равин». Такое обращение свидетельствует о глубоком уважении к человеку. при жизни брасловский Рэбба написал молитвенные стихи, которые используют многие еврейские общины во время пения. Наверняка вы слышали их, но просто не знаете, кто автор. Вот одна из них: Кольхолам Куло, Гешер цар меот, Гешер Основным посланием братславского рэба это было учение к своим последователям о том, как научить их жить в радости перед Всевышним. И он говорил им такие слова: Митцвагдалааль хиот басимха. Прежде чем Нахман оказывается в Умане, он путешествует по разным местечкам царской России. Он живет в Медведково, в Гусятине, в Златополе. А также он осуществляет свою давнюю мечту, он посещает Эрец Израиль, святую землю Израиля. Нахман учится в Твери и в Цфате, и в один из прекрасных дней он направляется в Иерусалим. Но вторжение Наполеона ломает его планы, и Нахман так и не попадает в главный город эрец Израиль. Он возвращается обратно сюда, в Украину, и в его учении появляется присказка. Куда бы я ни шел, теперь я иду всегда по направлению к святому городу, к Ярушалайму. Вернувшись из своего путешествия, раввин селится в городке под названием Братслав. Вот отсюда и происходит полное общепринятое имя Раби Нахман из Браслова. В Браслове он проживет около 10 лет и этот городок станет местом хасидского паломничества. Последователи Нахмана будут приезжать к нему не только на большие праздники, чтобы услышать учение своего равина, но также начнут селиться вокруг его дома и праздновать вместе со своим раввином Шаббат. Одной из выделяющихся черт в учении Раби Нахмана – это было тяготение к мистике. Еще до своей смерти Раби объявляет своим последователям – «Я скоро умру, и моя душа должна соединиться с душами убитых евреев». Дело в том, что в 1768 году здесь, в Умане, была так называемая «уманская резня». Гайдамаки убили более трех тысяч евреев. Нахман верил, что после своей смерти он должен соединиться с душами погибших. Раби Нахман говорил следующее, перед тем, как отправиться умирать в Умань. «Здесь, в начале еврейского года, в сентябре, в Рош-Хашану, моя душа приобретет великую силу. Каждый мой последователь, хасид, который приедет на мою могилу, даст цдаку пожертвования, прочтет любых десять псалмов, обретет от меня благоволение и благословение. Какие бы грехи ни сделал мой последователь, мой хасид, я приду сквозь все миры, сквозь вселенную, и я вытащу его из ада, ухватив за пейсы». Я думаю, как вы уже поняли, самое привлекательное в Равине это его учение, та мудрость, то наставление, которое он оставил в наследство своим последователям. И вот приходит время открыть вам имя второго Равина. Кто же это? Это Раби Ишуа, или как мы говорим по-русски, Иисус. Я хочу провести параллель между Раби Нахманом и Раби ешуа и их... Учениями. Итак, дорогие мои, давайте сравним их высказывания. Нахман говорил: «Ничего не хочу знать о завтрашнем дне, не о тех днях, которые наступят после завтрашнего дня. Есть только сегодняшний день». А вот цитата из Нового Завета, которую сказал Иешуа: «Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог». Если вы не знали, несмотря на сегодняшнюю большую популярность Раби Нахмана, при своей жизни Нахман был гоним другими раввинами. Но что интересно, Раби Нахман воспринимал эти гонения как должное. И он говорил о себе следующее. «Как могут они не враждовать против меня? Ведь я ступаю на совершенно новый путь, по которому до меня... Не ходил еще никто. Они не могут меня терпеть, потому что я не от мира всего. А вот высказывание Иешуа в Евангелии от Иоанна: Вы от мира этого, а я не от мира этого. Надеюсь, вы заметили, что эти цитаты, эти высказывания очень похожи. И поверьте мне, это не единственное сходство между высказываниями Ишуа и Брасловского Рэба. Раби Нахман любил рассказывать истории и временами использовал притчи. В них он видел особый сокровенный смысл, который хотел передать своим ученикам. Вот одна из них. Окна дома Раби Нахмана выходили на рыночную площадь города, где проходила ярмарка. Раби Нахман заметил одного из своих учеников, который очень сильно спешил на базар. Раби позвал его. Когда тот зашел в дом, Раби спросил его, видел ли ты сегодня небо? «Нет», — ответил ученик. Раби Нахман велел ему подойти к окну. «Посмотри на улицу и скажи мне, что ты видишь?» Я вижу телеги, лошадей и людей, которые бегают туда и сюда. Раби Нахман опять обратился к своему ученику. Через 50 лет здесь будет совсем другая ярмарка. Все, что ты видишь, этого уже не будет. А будут другие лошади, другие телеги, другие товары. И люди будут другие. Меня уже не будет, и тебя уже не будет. Сегодня я спрашиваю тебя, чем ты так занят, и куда ты так торопишься? что у тебя нет даже времени взглянуть на небо на мой взгляд эта притча которую рассказал раби нахман своему ученику перекликается с тем что сказал Иешуа своим еврейским последователям и написано это в евангелии от матфея ищите прежде царство божие а все остальное приложится вам дело в том что евреи в написании текстов очень часто использовали символизмы они писали небеса Небо, Царство Божие, Царство Небесное. А все это означало личность великого Господа Бога. Делалось это для того, чтобы не произносить или не писать лишний раз в суете имя Божие. Поэтому, когда Нахман объяснял Притчу своему ученику и в конце подытожил ее высказыванием осмотрел ли ты на небо другими словами он говорил а посмотрел ли ты сегодня на бога молился ли ты обращался ли ты когда Ишуа говорил своим последователям что ищите прежде всего царство небесного царство божие он тоже имел совершенно другой смысл ищите прежде всего господа бога Читал ли Раби Нахман Новый Завет? У нас нету никаких достоверных исторических сведений об этом. Сравнивать мы можем очень долго. Поверьте, Раби Нахман – это не единственный равин, цитаты которого похожи на высказывания Раби Иешуа. Что же я предлагаю сделать лично вам? А я предлагаю вам следующее. Возьмите в руки Новый Завет и убедитесь сами, правдивости высказываний Ешуа.